Добрый день, дорогие коллеги! Сегодня на примере простого удаления зуба и консервации лунки мы рассмотрим применение материалов леопласта логенного происхождения. Начинаем простое удаление зуба со слаивания периодонтальных волокон от поверхности корня. Острым методом, скальпелем, рассекаются периодонтальные волокна. Вот таким вот образом отслаивается вся круговая связка зуба таким образом не происходит повреждения надкосницы, если сравнивать этот метод с отслаиванием тупыми способом распатором далее мы берем насадку для удаления зубов пизап аппаратом и начинаем производить рассечение ткани дальнейшее уже глубже с небольшим вывихиванием движения в данном случае должны быть параллельно оси зуба Так как принцип, который мы соблюдаем в таких методиках всегда, должен быть максимальная атравматичность для создания условий, самых благоприятных для максимальной регенерации тканей после удаления зуба. Теперь начинаем, приступаем к удалению зуба. Завершили удаление зуба. Далее вы проводите керетаж лунки, удаляя грануляции, возможные какие-то перепекальные изменения. Да. После очищения лунки мы производим проколы в нижней трети лунки зуба, это можно сделать обычным стилетом имплантологическим, можно сделать бором. Цель наша при перфорации стенки зуба – это высвободить ретикулярные клетки, которые находятся за компактной пластинкой в области лунки зуба, и активизировать первичный устогенез. Принимающая ложа для остозамещающего материала закончена. Теперь мы начинаем вносить замещающий материал. Остой замещающий материал заранее приготовлен ассистентом. Он перемешан с забранной кровью пациента и физиологическим раствором. При данной методике, поскольку обе стенки сохранные, в области лунки удаленного зуба мы можем себе позволить применить только губчатую крошку вносим материал конденсируем И далее ушиваем лунку. Выбор шовного материала может оставаться за вами. В данном случае это не принципиально. Можно использовать рассасывающиеся нить для того, чтобы облегчить приемы для пациента.